Всем привет дорогие друзья. Продолжаю снимать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Кто не в курсе, здесь мы зарабатываем монету FastDollars каждый день, выполняя простые задания. За них нам платят токен FastDollars, который будет торговаться в июне и мы сможем получить с вами прибыль. Плюс на старте торгов откроется фарминг, памп, что даст дополнительную ценность этой монете. Ссылка для регистрации, если у вас нет аккаунта, будет в описании под видео. Для мобильных устройств используйте QR-код, отсканируйте. Регистрация займет одну минуту. Потом авторизовывайтесь, переходите во вкладку AirDrop и принимайте участие в раздаче. Для того, чтобы пользоваться этой биржей, вам не нужно верифицировать свой аккаунт. То есть подтверждение личности биржа не просит. Торговля криптовалютой фиатом вывод криптовалюты фиата, участие в аирдропе и другие функции этой биржи вам доступны без кис. Обычная регистрация за минуту, все. Можете пользоваться своим аккаунтом. Также биржа еще советует вам подключить в настройках Google Аутентификатор 2FA, сокращенно. Моя вам рекомендация. Перед сканированием QR-кода 2FA Сделайте скриншот. Также текстовую часть скопируйте, сохраните в блокноте. Эти все данные уберите куда-нибудь на флешку. Если сломается телефон, слетит приложение, переустановили его заново. Отсканировали свой QR-код и продолжаем пользоваться своим аккаунтом. Так, теперь по заданиям. За регистрацию Telegram-бот дают 1000 монет. Выполняется один раз. У каждого задания есть свое описание. Достаточно перейти по кнопке «Выполнить». Вот инструкция. Коротко. Стартуем бота. Выбираем язык. Указываем адрес почты от этой биржи, на которой регистрировали аккаунт. Жмем кнопку «Получить монеты». Бот в ответном сообщении или посте даст вам код, который вам нужно скопировать, ставить сюда и нажать кнопку «Проверить получить». Все. Дальнейшие действия не требуется, Ждем начисления монет. В этой колонке у вас баланс аэрдропа. Ближе к старту торгов активируется кнопка «Получить монеты» и мы сможем перевести токены отсюда на основной баланс. По остальным заданиям. Депозит, трейд, своп, 10 дайсов. И фарминг, как его активировать, снял видео две штуки, ссылки в описании. В последнее время читал в чате у людей проблемы с выполнением заданий Twitter, Facebook, то есть размещение постов. Вк отключен. А в связи с этим, с проблемами в Твиттере и Фейсбук. Очень мало заданий на проверку дают. Здесь мы проверяем других пользователей, как они выполнили свои задания. Каждое проверенное задание оплачивается, дают 100 монет, по 12 в день. Я вот за сегодняшний день успел только выполнить 9. Время еще есть, наверное, скорее всего дадут еще 3 задания. И снимайте видео. Тикток вот у меня отклоненный, видео нормальное, не заблокированное, не повторное, не повторяющееся. Но отклоняются теперь только youtube остался дальше по депозиту открыл новый способ депозита и полегче чем с бинанса через кошелек пэр сниму отдельное видео и добавлю ссылку на это видео в описании следующие 10 постов Общайтесь по теме криптовалюты, спрашивайте, помогайте другим пользователям, отвечая на их вопросы, подсказывая часть всего по Airdrop. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, ссылки в описании, легкая регистрация за минуту, всем пока.